А вот и Защита двигателя Посмотрим, можно ли доверять производителю Придется поставить просто, без трудностей Или получится поставить с помощью болгарок, молотков и такой-то матери Состоит из двух частей Для оффроуда и слайна 4.2. Другие конфигурации. Этот я брал для обычных. Хотя у меня оффроуд. Не вижу разницы. Защита тяжелая. Чуть пуза не порвал. Толщина 2.5 миллиметра примерно по мне так конечно эти дырки лишние что там охлаждать кому охлаждать надо я не знаю мне лично лично мне не надо ну и вот этот вот упорчик наверное напрасно они так выгнули мухоотбойник, метеорита отталкиватель. Так, инструкция по установке также есть в электронном варианте на сайте производителя. Выставляются уголочки наперед. Вот сюда пластина. Ну и куча болтов сейчас сниму стандартный пыльник приложу посмотрим габариты короче ребят кому как я решил немножко за колхозик я решил мало того что заклеить вот эти дыры убрать я еще решил шумку влупить вот знаю будет собирать воду скажите масло и прочее пусть собирает меньше будет шуметь теплее будет как-то так так что на это можете не реагировать но просто не удивляйтесь когда увидите и ребята беда в том что у меня нету большой ямы нет подъемника чтобы заснять это дело придется кусками как-то как обычно на всех пожилых кукушках вот эти крепления ломаные редкий вариант у кого они встречаются не ломаными сейчас я так понимаю защитой будем железной прикрывать заодно никакого потека масла нет самих новый так если разложить старую положить на нее сверху новую за да, защита коробочную мне пришлось отдать корешу, так как он не местный. А моя еще в доставке. Придется репить видео звучнее. Ну, вот так разница лучше будет видна. Насколько это шире? Так, еще сюда будет третья часть. Так, эти прикрутили на уголок. Далее. Уголок короткой стороной кверху и прикручиваем к стойкам, точнее к постелям стабилизатора на сквозняк вот так черептырь то самое Это лёгкое не ступа. не знаю, может я неправильно подобрал защиту, Этот производитель. Заднее крепление устанавливаем вот сюда, затягиваем один раз и навсегда. Дальше уже болты, попадаем сюда, там прикручено. ставим передние два крепления боковые два крепления потом ставим переднюю часть потом скажем так среднюю защиту карты защита видите явно шире получается чем штатный пыльник в принципе в принципе пока мне нравится если не брать с учетом того что вот тут а легкая нестыковка. Опять же не говорю, не знаю по чьей вине. По моей, по моей неправильного подбора или производителя. Но выглядит внушительно и первый раз ставить ее неприятно. Потом, когда она ляжет, прижмется, найдет свое положение, наверное будет по второму кругу будет удобнее уже. Ну, куда вот фокус делся? Смотри, что делаем. Фокусируется плохо. Там будет Следующая часть под коробку и карта раздатки. Вот, вот эти места у меня чуть-чуть вот, непонятно. В принципе устраивает uh -huh. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот таким Я образом да, вот, вот. Заднее крепление Переднее крепление у нас идет Вот сюда Так вот эти заглушки желтые Переворачиваем Чтобы они Об железо как демпферы играли Вот тут а Можете заправлять туда, под нее. Но так как у меня тут поролон, шумка. Я решил пока сверху. Там посмотрим. Вот этот пируэт надо кувалдой пройтись, иначе будет обглушитель долбить. То есть вот этот он загнутый, видите? И тут загнутый. Тут либо его наоборот надо сгибать, либо подпиливать, либо равнять. Ну так мне нравится в принципе Лодка Получилась Неплохая Дурачится так дурачится <плодисмент> Чтоб песок не прилипал как мне охлаждение не нужно производителю бы почему мода вот плинтуса на видимой стороне клеить также и тут но ну, приклейте вы свой шильдик с другой стороны чтобы людям не отдирать тут будет соприкасаться поэтому тут клеить не стал чтобы потом не было зазоров дырки Ещё надо сделать подкрепление.